Всем доброе утро, всем прекрасного солнечного настроения. Ну что мои дорогие друзья, идем ко мне на дачу? Вперед! Итак, представляю вам уже слегка подросшие кусты огурцов после всходов, а прошло ведь всего пару недель. Как мы с вами можем наблюдать, огурцы себя прекрасно чувствуют. Листья темно-зеленого цвета, завязи огромное количество. Без огурцов я явно не останусь в этом сезоне. Хочу рассказать вам, мои зрители, немного об уходе уже подросших кустов огурцов. Первое, что я делаю, это замульчирую грядки, чтобы влага меньше испарялась. Материалом мне служат листья отсветших цветов нарцисса и ириса у кого из солома тоже прекрасно подойдет второе немаловажное то что огурцы я формирую в один стебель все боковые побеги удаляю В третьих все нижние листья я удаляю тоже это позволит мне беспрепятственный подход уход за каждым кустом Лучше вентиляцию воздуха и сбор урожая. Также не в маловажном в уходе за огурцами является подкормка. Я всегда использую зеленое удобрение, которое находится вот в этой бочке. Это удобрение я никогда не развожу, а так беру ведром, зачерпнул и поливаю. Также не забываем про нашатырный спирт. Только им под корень я уже не поливаю, а опрыскиваю по листьям, делая так называемую некорневую подкормку. Одна столовая ложка на шатыря на 10 литров воды. В этот раствор можно добавить одну столовую ложку йода. Йод прекрасно борется с болезнями и вредителями. Итак, друзья, давайте вместе с вами вернемся в эту теплицу ровно через одну неделю и посмотрим на результат моей работы. Всем привет! Прошла еще одна неделя. Как мы и договаривались, встречаемся в этой же теплице. Давайте посмотрим на результаты. Огурчики еще сильнее подросли, а завязи стало еще больше, чем даже в прошлом сезоне. Вы только посмотрите на эту красоту, результаты даже превзошли все мои ожидания, все просто отлично, уже даже появились первые полноценные плоды огурцов. Хочу вам сказать, что я уже их попробовал и вкус просто отменный, очень сладкие сочные огурцы. Желаю, чтобы у каждого выросли точно такие же вкуснейшие огурчики. Всем спасибо за внимание, не забываем ставить лайки и подписываться на мой канал. Все, пока-пока.